Энергоуниверситет совместно с Республиканским центром крови Республики Татарстан организовал донорскую акцию «Добро руками». Принять участие в ней мог любой желающий. Для этого достаточно было заполнить анкету, ответить на несколько вопросов специалиста и сдать первоначальный тест на группу крови и гемоглобин. Также за 48 часов следует исключить из рациона алкоголь, а за два часа запрещено курить. В день сдачи можно кушать только кашу на воде, чай, сушки, мед, варенье и фрукты, за исключением бананов. Вся операция занимает около 10 минут. Далее ваш доступ проверит по единой базе данных, после чего пройдет вся основная процедура. А, -а, -а, а потом детям надо в больницу ложиться, анализы будет собирать. Сразу после того, как кровь сдана, остается самая приятная часть процедуры получения денег. За 350 мл крови доноры получают 598 рублей. В течение двух дней студенты и преподаватели КГЭУ сдали около 40 литров крови. Проверить свое здоровье и тем самым принести пользу обществу вы можете по адресу Проспект Победы 85. Телефон для предварительной записи 237-6900. Роман Даров, Алина Сибгатулина, Энерго ТВ специально для Универсматри.